Всем привет! Меня зовут Вячеслав Ульянов. Я являюсь администратором группы ВКонтакте, посвященной подводной охоте, дайвингу и фридаймгу. Кому интересно, ссылка будет в описании. И у меня возникла недавняя идея пригласить всех желающих и понырять на легендарном голубом озере, пообщаться и покушать мясо на свежем воздухе. Озеро является карстовым и излюбленным местом для дайверов. Заслужило к себе внимание прозрачностью воды, бризованным цветом, Глубиной 30 метров, а также на дне есть вход в пещеру. Собирались оставить компанию, конечно, многие, но поедем мы втроем. Я и два моих товарища, Антон и Сергей. Ну, а дорога будет непростой, 400 километров туда-обратно, под сильным снегопадом. Ну что, время 7 утра, пора ехать. Это Дыхание уравновешено Пошла упаковка, но сердце не колотится бешено Все серьезно взвешено Последний вдох пошло погружение Мысли покинули тело Осталось движение, осталось движение Грибок моноласты, максимальное расслабление Тело уходит в бездну В свободном падении растет давление Легкие сжимаются, фридайвер спокоен Спуск продолжается Жесть. Запищал компьютер, нужно возвращаться Но глубина манит, хочется остаться Ты много тренировался, ты к этому шел и добивался Достигнуть предела, проверить разум и способности тела Грибок моноласты, максимальное расслабление Дело уходит в бездну, в свободном падении Растет давление, легкие сжимаются Фридайвер спокоен, Продолжается. Спуск продолжается. Он предел, дна касания Арка Блюхола, ее очарование И только тишину глубины Разрывает и четыре песчания, Грибок моноласты Максимальное расслабление Фридайвер на всплытие, Свободном парении Мысли покинули тело Осталось движение Осталось движение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 Продолжать. Запищал компьютер, нужно возвращаться Но глубина манит, хочется остаться Ты много тренировался, ты к этому шел, ты добивался Достигнуть предела, проверить разум и способности тела Грибок моноласты, максимальное расслабление Уходит в бездну, в свободном падении Растет давление, легкие сжимаются Фридайвер спокоен, спуск продолжается Спуск продолжается Предел дна касания, Арка блюхола, ее очарование, И только тишину глубины разрывает, и четыре песчания. Грибок моноластый, максимальное расслабление, Фридайвер на вспытии, свободном парении, Мысли покинули тело, Осталось движение, осталось движение.